Пересекаем дорожку пешеходную в прямом направлении до нашего... Ну, вот, такого там ступень большая, помните? Поднимаемся на него. Тихо, Оксана, аккуратно. Помним, что трость смотрит на два шага вперед у нас, да? А здесь чаще всего тоже играют музыканты, а это хороший ориентир для незрячих. Карта тактильная, она у нас э, разными фактурами выполнена. То есть пешеходная дорожка э, выполнена, например, бархатной бумагой. Здание я выполнила пенкой. Такой материал, он более толстый ощущается. У меня только была Боязнь ходить самой, я просто боялась выйти и страх у меня потеряться, то есть я могу потерять ориентир, вот. а вот позанималась Юлей и как-то мне, я вот почувствовала трость, почувствовала как с ней нужно обращаться правильно, чтобы не заблудиться и не потеряться. Вот. Я поняла, что не надо стесняться спрашивать о прохожих помощи. Трость для нас это это все. То есть без трости мы никуда не сходим. Вот. Я почувствовала в руках трости, и я поняла, что все, дор все дороги открыты с трости. Я уже говорила, да, про тактильные карты, они необходимы, чтобы э, это было не просто заучивание маршрута. Так, повер, поворачиваем налево или поворачиваем направо, идем прямо. Э, нужно, чтобы э, люди понимали, где они перемещаются. У нас здесь и э, именно ориентиры конкретные. Это было наше крыльцо, дом быта, когда это четко, ну, то есть то, что по тростью всегда ощущается, мимо не проскочишь. А есть направляющие, это то, что помогает держать прямое передвижение. Это бордюр, например. И ливневка, та, которая находилась именно в пешеходном переходе. Она очень ощущается под тростью. Бывают такие моменты, когда зрячих сопровождающих просто нет. А есть срочная необходимость куда-то пойти. Что-то нужно. Я не жду никого, не жду никакой помощи. И надо пойти в магазин. Встала, пошла, собрала ребенка. Надо с ребенком пойти погулять. Ты не ждешь зрячего там или не ждешь там мужа, да, чтобы муж приехал, чтобы пойти с ребенком погулять. Оделись, пошли.